привет! Ты на канале Magic Family, я Аня, и у меня сейчас раннее утро, и сегодня я отправляюсь в приют для бездомных животных отвести собачкам и кошечкам подарочки от вас и от нас. Даже собаки еще спят, и вот я встала и собрала две горы подарков в приют собачкам и кошечкам. Здесь около ста подарков, игрушек самых разных и лакомств. И мечу всегда просыпается первее всех. Покемон, ты еще спишь совсем, да? Я это состояние у нее называю пирожочек я приехала в приют для бездомных животных верные друзья в калуге когда я последний раз снимала оттуда видео многие подписчики запомнили кошечек и собачек по именам и передавали им подарки также мне самой часто присылают посылки а недавно подарили очень много подарков для животных на встрече в питере и я попросила своих любимых подписчиков не обижаться что часть игрушек и лакомств я передам в приюты ведь мои питомцы нуждаются в этом меньше чем животные которые никому не нужны у каждого животного свои жизнь и сегодня я снова расскажу несколько историй помните тех трех слепых котят Добрые люди, несмотря на то, что они слепые, забрали малышей в свои дома, и они нашли себе хозяев. И вот в верных друзьях уже появились новые котята. Их нашли одинокими в подвале. Мальчик без хвостика сейчас в больнице, а девочка-котенок по имени Краска ждет братика в приюте. Она такая нежная, милая и красивая. Надеюсь, найдутся люди, кто захочет им помочь. Маленьких чихуахуа и шпица, за которых переживали многие подписчики, забрали из приюта в новые дома, как и многих других собак и кошек. И я так рада, что в этом мире есть люди, у которых доброе сердце, и им не все равно. Породистая лобай по имени Балу до сих пор в приюте. Он очень добрый, дружелюбный и общительный пес, и очень любит людей. Недавно позвонил мужчина. Он сказал, что ему кажется, что это его собака, которую украли, и он хочет на него посмотреть. Приехав, он ничего толком не сказал, и за Балу так и не вернулся. Поэтому этот красавец до сих пор в приюте. В своей распаковке посылок я показывала посылку от девочек, у которых даже нет животных. И они просто прислали игрушки для собак из приюта, и одна из них была для добродушного кремика. Помните его? Он всем очень понравился, и все просили показать его еще раз. И я передала ему его новую, и даже, возможно, первую в жизни игрушку. Он очень добрый и ласковый, и мое сердце разрывалось, когда я общалась с ним, гладила его. Ведь мой дом пока не достроен, и мне некуда взять большую собаку, а так хочется ему помочь. Кремико брали и возвращали несколько раз, потому что он слишком добрый, а его хотели сделать охранной собакой. И он ничего, дурачок, не охранял, он просто хочет общаться и чтобы его гладили. В конце концов он схватил свою игрушку и ходил с ней так, будто теперь она будет ему напоминанием, что он кому-то нужен, что в этом мире есть кто-то, кто о нем думает. Вдруг я увидела очень красивого песика и спросила про него. Ребята рассказали жуткую историю. В приюте его назвали Андрюша, ведь никто его имени не знал. Он немного похож на Бигля, скорее всего метис. Его нашла женщина в местном лесу. Кто-то привязал его к дереву, и на шее у него был порванный пакет возможно пакет был на голове но андрюша его разодрал когда начал задыхаться мы никогда не узнаем эту историю до конца но неужели кто-то мог вот так взять и привязать собаку в лесу оставив ее умирать андрюша очень воспитанный пес но он очень нервничает в приюте он явно жил в квартире или доме и не понимает куда он попал он все время кого-то ищет оглядывается и озирается вокруг красивых и ласковых котов и кошечек в приюте тоже очень много сейчас они все живут в деревянных бытовках но мест мало они все так нуждаются в ласке и так хочется помочь каждому некоторые котики и кошки совсем старенькие а некоторые молодые кто-то живет тут давно и уже вряд ли уедет а некоторые попали в приют недавно но все они одинаково нуждаются в любви и ласке в своем собственном доме как и мы люди вот она это необычная кошка очень красивая очень красивая. как тебя зовут Василиса, это Алиса, скажите она похожа на лисичку, как лиса Алиса, она лайка, ее хотели застрелить деревня, и она попала в приют со щенками пять с половиной лет назад, но так и не нашла себе дом а ведь она такая красивая и добрая. А Клайду полтора года, и он попал в приют еще щенком. Но только посмотрите на эти глаза. Он не знает, что такое настоящий дом и семья, но почему-то он так рвется к людям, так хочет общаться и почувствовать ласку, потому что всем нужен дом. Джуди метиспит буля и попала в приют 6 лет назад со щенками. Но так и не пристроилась. Ведь у людей есть стереотипы по поводу таких пород. Но Джуди ласковая до да безобразия. Если она и опасна, то тем, что затискает, и залежит вас от переполняющей ее любви к людям. Я раздавала собакам лакомства и игрушки Каждый пушистый в приюте очень хочет найти дом Это видно в их глазах О них очень хорошо заботятся Они все здоровые, чистые, сытые Но они видят человека и ведут себя так, будто думают Вот он мой хозяин, он пришел за мной Сегодня меня заберут домой, и у меня будет семья и своя лежанка Со мной будут играть, и меня будут ласкать Это ты, ты, ты за мной? За мной ведь, правда? Сегодня я поеду домой? Сегодня я поеду домой? Но далеко не всем удается покинуть кинуть вольеры приюта. Особенно беспородным дворнягам. А ведь у них такая же душа, как и у любой другой собаки. Они не виноваты, что их выбросили за ненадобностью или они родились на улице. Недавно на нашем канале помощи животным Magic Family Help я сняла видео, как мы помогли нескольким приютам России, собирая деньги на стримах. Спасибо всем, кто помогал. Когда я была в приюте, туда пришел мужчина. Он взял собаку и повел гулять. Я догнала его и спросила, неужели он волонтер. И оказалось, да. Его жена Нашла этого пса с перебитыми ногами Они принесли его домой и выходили Но у них, к сожалению, совсем нет места для большой собаки И они решили отдать его в приют Но навещать его и быть его хозяевами Он гуляет с собакой, кормит ее и заботится Но живет она тут Так что, когда вы видите бездомную собаку Вы не обязаны забирать ее домой, если у вас нет возможности Но вы можете найти ближайший приют И стать для нее хозяином Навещая и заботясь о ней Каждый раз, когда я вижу такое количество бездомных животных, я думаю, их так много. Но потом я вспоминаю, ведь нас, людей, гораздо больше. В одном только городе Калуга больше 340 тысяч человек. А сколько людей в ближайших городах? Если хотя бы 250, всего 250 человек из них захотят забрать себе по одному питомцу, то все эти пушистые уедут из приюта домой. Сейчас в приюте живет котик по имени Персик. Его совсем недавно нашли из израненным и больным на улице. Ему удалили большую опухоль из левого уха. На животике у него тоже ранка. Когда он выздоровеет, как и многие, он останется жить в приюте, если никто после лечения не захочет забрать Персика домой. 21 октября в Калуге в здании на на заднем дворике ГДЦ Улица Пухова, 52 С 11 до 15 будет проходить выставка Пристройства «Счастье в лапах» На которой будут кошки и собаки Из разных калужских приютов И люди смогут посмотреть на них И забрать домой Также будут всякие сборы, конкурсы, мастер-классы Фотосессии, ярмарка А для проведения мероприятия нужна помощь волонтеров Я оставлю ссылку в описании Если вам захочется прийти Так что 21 октября я скорее всего Буду на этой выставке бездомных животных в Калуге и очень жду, что все, кто живут в этом районе тоже придут Вдруг именно в этот день вы обретете Нового друга и подарите счастье Друг другу, как мы с Мишей А еще, ребята, только мы вернулись Из приюта, как к нам поступила очень срочная Важная информация Пропала собака, пристроенная из этого приюта. Зовут ее Ася. Хозяева ее новые забрали и тут же потеряли. Собачка Ася выглядит вот так. Она ростом ниже колена. Пропала в поселке Кондрово, но может направиться в Калугу. Может быть, кто-то из наших подписчиков, кто смотрит канал, находится в этих районах. И даже ребята в группе у себя пишут, что просьба не писать комментарии, а именно звонить, если у вас есть какая-либо информация об Асе. Даже если вы не в этом районе, помогите, пожалуйста, репостами этого видео. И, возможно, мы вместе с вами. Спасем собаку Ведь мы большая семья Буквально через пару секунд, ребята, у меня еще две очень важных новости для вас С Софишей все хорошо Мы лечимся, делаем все процедуры, которые прописал врач Я надеюсь, глазик пройдет И нам не придется его оперировать А вам спасибо огромное за вашу любовь и поддержку Вы такие классные а теперь по поводу нашего фотоконкурса с кормом платином, где 10 победителей получат много корма, а к финалисту я поеду в любую точку мира и вручу настоящий платиновый кулон лично. 15 октября я должна была определить победителей, но было просто огромное количество людей, которые писали и умоляли продлить конкурс, так как им еще не доставили корм. Поэтому мы решили продлить конкурс до конца октября, так что не переживайте, вы успеете. А еще я добавила к каждому призу наш личный подарок. От Magic Family. А где Эйвен, ребята? Эйвен вечно где-то гуляет. Для тех, кто не в курсе, я напоминаю условия: нужно сделать фотку своего питомца с кормом платину и выложить с хэштегом корм платинум на русском языке в соцсетях Facebook, Instagram или ВКонтакте. Кстати, ребята, так как конкурс этот гораздо сложнее, они а просто за репост участников все-таки меньше, чем обычно, и поэтому шансов выиграть гораздо больше. А еще скажу кое-что вам по секрету. Больше всех шансов победить у тех, кто выложит фотку в Фейсбуке, потому что там очень мало участников. Берите на заметку. Подписывайтесь на все наши каналы, на наши соцсети и скоро увидимся в новых роликах. Пока!